ребят приветствую добро пожаловать и в этом видео мы разберем биржу окикс третье видео о инструментах по пассивному заработку на бирже в предыдущих видео я проводил обзор посмотрите ролики здесь много инструментов вы можете перейти в раздел нарастить капитал и много найти разных вариантов давайте начнем по порядку разбирать какие есть именно первый вариант сбережения то есть вы выступаете неким заемщиком и этот инструмент подразумевает вознаграждение каждый час. То есть здесь доходность небольшая, где-то плюс-минус до 10% годовых. Можно инвестировать в стейблкоины, криптовалюту, хотя тут есть единичные случаи. Вы можете, допустим, инвестировать в, в токенах и получать еще большую доходность. Но это единичные случаи, в основном здесь небольшой процент, если говорить о стабильных активах. Как это работает, подробно вы можете в разделе прочитать, что такое сбережение, давайте вам некоторые моменты зачитать. Это программа пассивного дохода для гибкого заработка, вы можете получать проценты каждый час, допустим, выходить из этой сделки можно в любое время, тут нет никаких ограничений, риски минимальные, гибкие сроки по использованию этого продукта. В целом, если вам это интересно, можете здесь ознакомиться в данном разделе. Ссылку я, конечно же, прикреплю в закрепленном комментарии. То есть, как это работает? Вы, к примеру, нажимаете подписаться. Для этого вам нужны, конечно шестые балкоины. То есть, вы их переводите на данные сбережения и уже получаете каждый час вознаграждение. Часто задаваемые вопросы тоже прочтите обязательно. То есть, подробно, скрупулезно изучите этот продукт, чтобы с ним работать. Давайте тем временем перейдем дальше. То есть есть такой инструмент как стейкинг. Инвестируя под разные временные рамки. Вы можете тоже приумножать свою прибыль. Инвестировать можно много разных криптоактивов, например, Ape Coin можно на 90 дней застейкать и получать 10%. Я так понимаю, ежегодных вознаграждений от этой инвестиции. Можно Сент проинвестировать Litecoin, и много других активов, здесь они все предоставлены здесь доходность чуть повыше и гораздо короче сроки то есть обратите внимание, здесь у разных криптовалют есть несколько вариантов видов стейкинга на 120, на 90, на 60, на 30 дней, на 2 недели в общем интересный вариант, как по мне когда начинается процесс начисления процентов начисляются проценты вам уже на следующий день, в полночь когда начисляется процент распределения прибыли? То есть вы получите прибыль через два дня после внесения инвестиций на ежедневной основе. Так, почему в разных проектах требует разное время для выведения средств? Время погашения – это период между вашим запросом на погашение и моментом получения ваших, вами ваших активов. Поскольку стейкинг осуществляется в блокчейне, время погашения варьируется в зависимости от механизмов консенсуса. То есть в зависимости от активов. Тоже интересный инструмент, возьмите на вооружение, тоже здесь можно прочитать, это достаточно низкий риск у этого инструмента, имейте ввиду. Дальше вы можете инвестировать в стейблкоины коины и тоже на гибких условиях получать хорошее вознаграждение, чтобы они не лежали, просто так у вас без дела и, и инфляция не съедала ценности этих активов вы можете тоже проинвестировать в данный инструмент и получать до 10 процентов годовых в зависимости от стейблкоина так какие нюансы здесь вам зачитать а здесь есть еще и вариант использования родного инвестирования в некие пулы ликвидности родные от данной биржи, а также вы можете инвестировать в сторонние пулы ликвидности, например, Compound, такой протокол всеми известный, возможно вы о нем знаете возможно нет, но он славится своей надежностью и здесь, конечно же, тоже они такую некую сделали коллаборацию и тоже можно получать небольшие вознаграждения у данного пулу это, конечно же, актуально для тех денег, которые люди инвестируют сюда в большом объеме и это относится и как к USDC и дая можно вот такой процент извлекать тоже достаточно круто фиксированный доход если вы не хотите не связываться ни с какими гибкими процентами вы можете просто под определенный гибкий вернее под определенный стабильный процент пробки инвестировать на определенный срок на 90 дней 32 недели 7 дней и тоже приумножать свои стейблкоины опять же на конкретно данные варианты заработка, здесь отводится определенный пул, в который люди, если успели, то проинвестировали. если нет, то ждем анонса следующего предложения. Допустим, сейчас актуален вариант инвестирования на 90 дней, и пул, пул, который выделен, это 100 долларов, то есть тоже практически уже, возможность уже исчерпана. Но периодически тоже мониторьте их телеграм-канал, я оставлю ссылки на комьюнити в описании, чтобы вы могли мониторить, когда будут анонсы, чтобы проинвестировать по фиксированному доходу. То есть позволяет вам отправлять деньги в криптозаймы да, и получать от этого стабильную прибыль, надежную, в зависимости от ваших личных предпочтений. И отношение риска. Вы можете выбрать различные типы валют и периоды выплат займа. Тоже вот такой консервативный вариант. Это все консервативные варианты. Дальше перейдем к более рискованным. Допустим, есть еще такой вариант «двойная инвестиция». Это некий, насколько я понял, такой некий внутренний арбитраж. Честно, я впервые сталкиваюсь с данным вариантом заработка, поскольку я нигде ни на каких биржах такого не встречал. То есть высокие доходы. Покупайте дешево, продавайте дорого. Чем-то похоже на внутренний некий арбитраж. Когда вы инвестируете на короткие сроки, на 1 два дня, под определенный процент. Инвестировать можно как биткоин, инфириум, USDT. Здесь указаны в разделе инструкции подробные сделки, как это все работает. То есть можно тоже с 50 долларов, по сути, начать и тоже приумножать. Ну, это актуально и ощутимо будет в плане заработка, если инвестируете большие суммы. Это вам позволит хорошо заработать. Как это работает? То есть вы сделали инвестицию, получили начисление процентов и все, сделка закрылась. Часто задаваемые вопросы. Как рассчитывается прибыль? То есть тут есть определенная формула, по которой рассчитывается прибыль, но приблизительная доходность до 1% в сутки, там 0.18, 0.35, в зависимости от того, какой сейчас рынок. Можно тоже взять на выражение такой инструмент. Горячие предложения. В горячих предложениях много есть вариантов инвестирования конкретно с разных токенов. ну как правило, эти горячие предложения не всегда актуальны. И на момент записи видео, допустим, нет сейчас э, какого-либо интересного варианта проинвестировать. Поскольку, как мы видим, уже все э, пулы завершены. То есть вы можете инвестировать под, на определенных условиях под разные проценты активы и тоже здесь их приумножать что такое горячее предложение это эксклюзивное предложение для заработка с конкретно высокой доходностью и низким риском горящее предложение появляется нерегулярно действует в течение ограниченного времени и распространяется на ограниченную сумму то есть здесь можно посмотреть как начисляется прибыль на каких условиях и так далее тоже интересный вариант следующий инструмент DeFi. здесь Работает это все дело как кредитование. Вы выступаете э, человеком, который предоставляет ликвидность в пулы. Сторонние, такие как Compound. А вы самые распространенные пулы ликвидности. И за что вы будете получать свои комиссионные стейблкоинов. Тоже хорошие проценты здесь. Ну, чтобы, допустим, э, предотвратить... Моменты инфляции, вы можете тоже использовать вот эти надежные инструменты Compound AVA, но биржа OKEX не несет ответственность за те участия инвесторов, которые работают с Compound, Ну эти инструменты сверхнадежные и многие им доверяют. Дальше, децентрализованная биржа, вы также можете инвестировать в, в пулы ликвидности конкретно децентрализованных бирж, за что будете получать вознаграждение, ребят. Получайте токены в процессе стейкинга на децентрализованных платформах. Можно инвестировать не только стейблкоины, но и волатильные токены. Там, конечно же, процент будет сверх высоким. Интересные варианты для заработка. Также вы можете поддержать ETH 2.0. Вы можете замораживать свой эфириум на бирже OKX и получать небольшую процентную, процентную доходность консервативную в BETH. Чем раньше вы начнете участвовать, тем больше заработаете. Как это работает? Стейкинг, получение прибыли, вывод эфириума То есть после запуска основной сети Ethereum 2.0 вы сможете конвертировать свои BETH на ETH по курсу 1 к 1 То есть вы поддерживаете данные данный переход через данную биржу OKIX. если вы холдер эфира то тоже присмотритесь к данному инструменту также можно использовать займы к примеру вы можете выступать как лицом который просит и берет в займ деньги под определенный процент под гибкие проценты под фиксированные проценты но в качестве залога вы должны предоставить допустим эфириум либо любой другой актив тогда вы можете претендовать на займ. Очень распространенная услуга. Допустим, у вас есть эфириум, либо любая другая криптовалюта, вы не хотите ее продавать, но вы можете предоставить эту криптовалюту в качестве залога и взять взаймы стейблкоины либо любой другой актив. Распространенная схема, и очень часто ее используют. Также есть такое здесь, агрегатор как jumpstart здесь лисе за различные проекты которые будут э, торговаться на okix ранние молодые стартапы в которых вы можете тоже принимать участие если инвестируете э, токены okb вы будете тоже иметь такое некое преимущественное право участвовать в данных проектах и здесь как мы видим по статистике была очень высокая прибыль но сейчас на момент записи видео нету актуальных проектов в которые можно было зайти но чтобы не пропускать в будущем каких-то анонсов, подпишитесь, сделайте аккаунт на бирже и подпишитесь в их Twitter и в Telegram-канал, чтобы следить за анонсами. У меня на этом все. Я думаю, вам было полезно данное видео узнать больше о бирже OKEX. Интересный эксченж. Хорошо себя показывает. Есть к нему доверие, чтобы здесь торговать. И его использовать для своей работы. Также помните, что э, перейти на бирже OKEX необходимо с VPN. Либо используйте ссылку «Зеркало», которую я оставлю в описании по данным видео в закрепленном комментарии. Успешных вам инвестиций!